Всем привет компания Nagazu.ru Очередной автомобиль Datsun Пока многие думают что ставить метан или пропан Люди ставят пропан и метан На этом автомобиле метан стоит уже примерно полтора года На данный момент пропан цена существенно снизилась Запас хода начал захотели побольше и вот параллельно поставили пропан, БУ, то есть бушную оборудование привезли, и мы все поставили, то есть вот так все это выглядит раньше стоял только метан Датсун на автомате это вот раньше Кнопка метановая завали. Теперь бушный пропан еще Ланди Ренза. Переключение будет происходить так, что если хотим работать чтобы на бензине, то здесь здесь чисто бензин. Если хотим на пропане включили перевели на газ, здесь остается бензин. Если хотим на метан перейти, здесь переводим на бензин и после этого здесь включаем метан. Одновременно. И метан, и пропан не включаем. Под капотом теперь вот так получилось. Шланги, шланги, провода, куча всяких. Если бы это ставилось с новья, все, сразу бы и пропан, и метан, можно было бы сделать более эстетично. То есть там, там как-то сразу разместить. Вот. Раньше был вот метановый редуктор, заправочное устройство, и метановые форсунки под вкусным коллектором теперь добавился новый редуктор новый бушный редуктор ландеринзы газовый клапан и форсуночки пропановые то есть две форсунок это пропан, там метан остались ну вот если бы это все разом ставилось то наверное можно было как-то разместить вот там два редуктора, оба там И ну форсунки в любом случае они бы так и остались ну вот как-то так Визуально прям за ГРМ, наверное, интересно, сколько теперь с него будет брать за замену. Наверное, много. Если есть вопросы, пишите по видео, постараемся всем ответить. Компания на газу .ру. Всем пока.